Сегодня к нам на обзорчик пришел новенький, крутой супер-пупер MacBook Pro Mirror Book Air. Такого нет даже у високома, поверьте мне. Вот он, MirrorBook Air. Так он мне понравился! Собственно, вот такой вот ноутбук. К нам пришел вот такой маленький от Apple. Привет, дорогие друзья! У нас сегодня еще одна очередная посылочка с AliExpress, где мы ножницы... Софильджика... Давай ножницы. Ножницы в студию. И давайте-ка оп оп Оп-оп-оп-открывать наши... Шой, шой! Что а? И что у нас здесь? М -м, загадка! Что у нас в посылке? М -м, Apple. Что-то должно быть годненькое. Давайте-ка смотреть, что здесь. Итак. Начинаем. Да? Красивый, как, как он там выглядит, да, Костя? Вот он, вот Вау. такой вот, Ладно. вот такой вот яблоко. Принципи, Откусано. Да, ну, немного потертости есть китайцы. Это вот вы видите, да? Немного потертости, так. откроем первенья. <гас> так, <гас> вот тут, собственно, должны были быть выходы под наушники. Здесь тоже наверное, динамики, собственно, вот такой вот крутой мир. Открывай быстрее. Кто не а я я догадался, буду... это просто. Мы громко не говорим, мы говорим с загадками, потому что это не просто зеркало Вот Зеркало, ух ты, меня даже видно, смотрите, я здесь Вот такой вот классный Тут нажимается? Диск. Нет, не нажимается, это... но, блин, а плохо, ли? что он вот так вот То есть, я думал, он будет вот так вот, как ноутбук. Было бы классно вот так вот, раз, его поставить, но, к сожалению Посмажь мне, ну он вроде бы стоит, но. Ну, мне, пожалуйста. Вот, видите, MacBook. Эй, а, mm -hmm. я на... сюда вот так и смотрите, исчезает. А, здесь, кстати, вот еще транспортировочное защитное стекло, которое мы снимать не будем. На нем очень много потертостей, вы можете наблюдать вот очень много потертостей. Ну, в принципе, к сожалению, отсутствие русской клавиатуры, конечно, да, это плохо. Но, в принципе И этого достаточно Чтобы пользоваться им как ноутбук Вот такой вот, классненький Как повторюсь, такого даже нет у Вилсакома Теперь у меня будут снимать удостей С таким вот ноутбуком Будут садиться и такой Вот по себе! Чуть-чуть надо закрепить Вот так вот Всем привет с высоком, Ой, и выкладывать видео на нем Да, и мы я теперь буду монтировать на этом манпуке. Собственно, вот такого. Сейчас я а даже, наверное, замерю, Потому что, когда я смотрел, он думал, я думал, что он будет побольше Но Это смотрите магии Итак, вот такой вот у меня огрызочек линейки Не ломайте Итак, мы можем видеть, что он 9-10 сантиметров, где-то примерно В длину И вот, ну, где-то сантиметров 6 в ширину в принципе, такой небольшой MacBook Air. Собственно, вот так вот он открывается. Заходим тут, так чик. И... Ой. Вот, но в принципе, вот, все, он стоит. Очень клёвый здесь тачпад себе такое. Но немного покачивания вот такие вот есть. То есть угу. такой раз, так чик. оп а и мне посмотри. видно. Да. Тебя видно, вот. Это ты. О, общем... у меня значок 9 мая. Да. А что сейчас 10 -е. Да. Так что вот у меня есть еще одно зеркальце, вообще для сравнения. Это мамина. Да. Вот такое вот. А я вот Оп. это вот зеркальце в видео видела. Такое вот классное. Вот такое. это вот, да. В принципе закрывается нормально Где-то здесь должен быть слот под карту памяти А вот что написано непонятно, Я разобрать не могу Пока Так, нам нужна для этого Наша лупа, которая была в прошлом видео Сейчас мы посмотрим Что там написано С помощью нашей лупы Собственно э Оп Доставать ее будет очень тяжело Но Итак, посмотрим, что же там нам написали Китайцы на своем в китайском или на английском они на нам тут написали Собственно. О, вот DeSigenet. Что нужно написать? Update. Made in China. Decidnet. Decidnet by Apple to California. Ну, так что вот видите, да, это настоящий MacBook mirror book air pro собственно вот таким вот яблочком к сожалению наклеечка но в принципе вот класс мне понравилось и вот спас наш вот такой вот этот в принципе разобрать можно и без него но как бы давайте-ка включим фонарик Оп. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, косики, лайк лайкозавры, там, что вообще ставите, и подписывайтесь, как я уже сказал, на мой канал, на канал можно тоже подписаться, всем пока, и а не ставьте... вот такой вот знак.